всех приветствую, кто заглянул сегодня на мой канал о рукоделии. Красивое тепло и меня зовут Ольга. Я сегодня получила свою долгожданную посылочку и теперь мы ее откроем. как красиво, еще в пакетике уже красиво Но мне казалось, что чехол побольше, я их просто ни разу не видел. боже, какая красота красиво очень классный чехол так открываем сегодня я хочу с вами поделиться впечатлениями от своего нового набора спиц это подарок на день рождения я уже им активно пользуюсь уже в течение полугода и с уверенностью могу сказать, что он действительно очень классный. У меня набор спиц Чиагу. Полный комплект. Спицы 13 сантиметров длиной. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, конечно же, чехол. Чехол сделан из приятной хлопковой ткани. Здесь такая атласная ленточка. Удобные замочки. Открываем. И здесь вот такой набор спиц. Я долго думала, какой выбрать набор. Там предлагалось укороченные, это спицы 10 сантиметров и стандартные 13 сантиметров. Я выбрала стандартные спицы. Вот сама спица 12 с половиной, но когда закручиваешь ее на леску, стаканчик от лески продлевает спицу и получается спица 13 сантиметров. Многие жалуются на острый кончик не знаю этим кончиком я очень довольна очень классные он удлиненный кругленький на конце не острый я прям представляла что он острый будет сразу прокалывать палец нет он достаточно гладкий и закругленный сама спица матовая У каждой спице есть номер которая не сотрется, он сделан очень качественно, изготовленный из медицинской стали для рук очень приятно, то есть когда вы берете эту спицу, она холодная, а потом в процессе работы быстро нагревается и приятно рукам. У меня полный комплект, что это значит? Это значит, что спицы начинаются от 2,75 мм, вот такие тонкие, 3,25, 3,5, 3,75, 4 мм, 4,5 и пятерочка. Здесь не хватает только тройки. И с этой стороны здесь идут у нас 5,5, 6, 6,5, 8, 9 и 10. С этой стороны не хватает семерки. Ну, семерку я вот вложила от про Зинг. Очень классная, мне тоже очень нравится. Это семерочка. Самые большие 10 миллиметров. Вот такие. Вот вам видно, здесь гравировка идет с номером. Очень качественные идут здесь резьба, легко накручивается. В процессе работы, да, может раскрутиться, если вы плохо закрутили, а так вообще меня все устраивает есть дополнительный кармашек в этом кармашке здесь идет линейка но ну, я и не пользуюсь так как на каждой спице есть номер вот такие маркеры Здесь идут стоперы, ключики для закручивания, соединения лески со спицей, стоперы для того, чтобы накручивать на леску, когда вам нужно оставить, отложить вязание. И есть вот такие вот коннекторы с резьбой. Можно удлинить леску при помощи них. Переходнички. Есть леска отдельно для больших номеров так как здесь стаканчик широкий здесь идут три лески 35 сантиметров 55 75 сантиметров это лески для размера l это которые начинаются от пять с половиной и до десяти а это лески для размера S. здесь также три лески 35, 55, 75. Ну, здесь лежит пока одна, потому что две у меня уже в работе. Так, вот такие здесь. Я вам сейчас покажу разницу. Вот стаканчик на большую спицу и на маленькую. Вот видите, разница этот больше, этот меньше. Для того, чтобы соединить, можно воспользоваться вот этим переходником. Самолеска очень классная, мне очень нравится. Она выполнена внутри такой металлический проводок, а снаружи как полиэтиленом. Она не имеет эффект памяти. То есть, что это значит? Вот я ее раскрутила, она такая же и осталась ровненькая. Хотя она лежала вот так скрученная. Очень удобно вязать Magic Club на этой леске. Они очень удобные в работе. Если кто не купил еще, я вам советую приобрести именно такие спицы. Ну а какие удлиненные или укороченные, это решать вам. Что вы больше вяжете, шапки, либо большие плечевые изделия. Этот набор очень дорогой. Ну, очень дорогой. Но он стоит своих денег. Особенно если вы едете в поездку. Вы берете... Вот такой аккуратный чехол со всеми номерами спиц. И спокойненько едете отдыхать. Мало места занимает. И все, что нужно, можно собрать вот в аккуратный такой набор. Перед тем, как я определилась, какой я набор хочу, я сначала себе купила вот эти спицы. Вот такие. Номер 325, леска здесь несъемная, я на них повязала, достаточно много вязала, вязала и маленькие и большие вещи, мне все понравилось, кончик устроил, так было держать удобно. В общем, я была в восторге и, наконец, я определилась, какой набор я хочу. Как набор не очень, так сказать, дешевый, я советую купить сначала одни спицы, к примеру, стандартные, вторые, укороченные, потестировать, повязать, попробовать и определиться, какие же вы хотите. Эта покупка пришлась на время, когда наступило непонятное у нас время весной был скачок доллара и евро, и я проштудировала все интернет-магазины по России, цены были одинаковые у всех на спицы, но доставка была разная, то есть я рассматривала, либо мне заказать из Новосибирска, либо из Москвы, из Новосибирска было очень дорого, из Москвы чуть подешевле, но я нашла интернет-магазин в Германии и заказала оттуда. И мне обошлись спицы намного дешевле, чем бы я заказала их в России. И доставка была дешевле, чем мне заказать из Новосибирска, как это ни странно звучит. Хотя ближайший город ко мне это как раз таки Новосибирск. Ну вот так вот. Ну Моя мечта у нас была. Я не очень долго мечтала. Какие они классные! Блески, спицы, самые толстенькие. Это медицинская сталь.